Пойдем. На, ты заслужил. Ты заслужил. Ты был такой хороший. Тебе уже два дня ничего не давали, поэтому давай. Одну можно. Давай. Ну ты же хищник, ты же должен хоть как-то добычу немножко уметь достать. Ить. А, ага, ага. Ну-ка. Давай, давай, давай. Нет, это бумажка в холостую. <laughs> Ладно, не буду тебя мучить, подожди да. сейчас. Молодец! Ой, какой. Ну давай, ты же хищник, ну как ты же это должен откусывать? И выплевывать, правильно. В дикой природе все кошки так делают. Ням-ням? Молодец, умничка.